Привет, я киса Алиса, и я придумала крутой челлендж для песиков, в котором я буду ведущей. Кто последний съест, тот... Сейчас расскажу, но сначала спасибо вам за 2 миллиона на нашем канале. Наконец-то у нас получилось. Теперь будем идти к трем а я вас всех виртуально обнимаю. Так вот, недавно на нашем общем семейном канале Magic Family, где мы снимаем с вышел опасный эксперимент с едой. И я подумала, устроить пёсикам съедобный челлендж с несколькими турами. А кто будет держаться до последнего, те два победителя получат сумасшедшую прогулку с Аней в очень необычное место. И видео с прогулки с победителями выйдет сегодня на нашем канале Magic Family. Так что вы можете его потом посмотреть. Ну что ж, я к челленджу готова. Осталось только Ане -то правила объяснить, чтобы она объяснила их песикам. Погнали! Нас ни вирус, ни кови, не пугает, не Любой вирус и кови, Наша дружба победит. Киса Алиса объяснила мне правила, давайте для начала проведем первый тур на примере нашего корма Платинум, но в челлендже будут и другие продукты. Кстати, в вашем и моем инстаграмах я рассказала про конкурс от Платинум, где победителю приз буду вручать я сама лично, так что участвуйте, кто еще не в курсе. Ссылочки на все у нас вот там внизу под видео. И мы будем их есть, да? София, может ты слезешь со стола, а? Сорян, простите, ну так что делать-то, а? Так вот, я буду класть по 4 кусочка еды для каждого из вас. Я кладу эти кусочки, а потом накрываю их специальной крышкой, чтобы вы не видели, что там будет. Это сейчас вы видите, а потом вы не будете знать, что там. Да, и я открываю крышку, кто последним съест свой кусочек, тот и получает бал. Это же очень трудно. Эй, Юмичу, ты же съела Мишную на еду, ты так вообще проиграешь. Ну ничего нового. Ну сложно же удержаться. А, покемон, в этом и челлендж удержаться. А что надо было делать? Миша, как всегда. Все хорошо, Миш. Ты в этом туре выиграла и заработала бал. Удержаться и правда будет сложно, ведь вас ждет вкуснятина. Первый плюсик Мишке. Ну что ж, теперь второй тур. Открываем. Тут вас ждут лакомства. Очень вкусно пахнут. Я съела. Юми, ты мою вкусняшку забрала. Ну, вкусно пахло. Юми съела мою вкусняшку, э, зато я победил, да? Да уж, похоже, вам сложно удержаться. Неожиданный поворот. Ладно, давай в следующий тур мы будем, мы будем стараться удерживаться, правда. Да, давай, открывай скорее, что там? Во втором туре Эйвен заработал плюсик. Это печень кролика. Невозможно удержаться. Да, а как тут быть последней? Мое, мое, мое, мое, мое, мое. Юми, это папа, по-моему, ты забрала мою вкусняшку, Юмичу, Да, я слышишь? Покемон, хватит наглеть, ты ж пора играешь. Ладно, ладно. Ой, кажется, она ее выронила, но я нашла. В любом случае, Мишка была последней и заработала еще один балл. Дальше еда будет еще интересней, что же скрыли мы под крышечкой, а? А ты, Юми, не воруй, отстань. Хватит спорить, девочки, смотрите, что тут у нас. Я, я сразу сдаюсь. А я? Я, пожалуй, еще удержусь. Я тоже удержусь и выиграю. Очень хочется стать последней и, и терпеть. Какое интересное развитие событий. Наконец-то вы начинаете соблюдать правила. Кто же все-таки останется последним из вас? Нет, я все-таки все сдамся. Все-таки съем один огурчик. Простите. Не удержалась. Кто же будет последним? Кто же заработает балл в этом туре? Так сложно удержаться, так сложно. Тогда я возьму вот этот. Все равно я в этом туре проиграл. Э, так хочется, хочется огурчик. Э, но я, пожалуй, хочу выиграть. Я тоже хочу выиграть хотя бы в одном туре. Я, я попробую, попробую удержаться. Ну и ладно, ну и что? Я все равно уже проиграла в этом туре. Нет, ну вы посмотрите на них. Как они участвуют в челлендже? Ну ладно, думаю, будет справедливо поставить два плюсика. Киса, Алиса, ты бы сама попробовала. тут еда, она такая вкусная. Ладно, Юми и Миша заработали по плюсику. И пока что Мишка лидирует, у нее целых три балла, у Эйвена с Юми по одному, а вот ты, Софи, вообще проигрываешь. Да, э -э -э блин. Ну что ж, а в этот раз вас ждет зеленый салатик! Он летающий, смотри! Я не могу удержаться, я согласен проиграть. А я и так проигрываю. Я буду удерживаться до последнего. Он такой смешной, такой смешной, так смешной есть этот салат. Неужели Софи наконец-то заработает бал? Я терплю, я терплю, я не беру, я не беру. Юми, только ты тоже не трогай. А что это за несправедливость? Раз ты не будешь стоить все? Ну, только мне оставь на, на потом. Я после челленджа возьму. Ничего это я не буду, я тебе ничего оставлять. Ага. Конечно. Огонь, неужели София оказалась последней, но они еще не доели. Давай, Юмичу, я тебе помогу. Не надо мне помогать, я сейчас все тут запыли сошу. Ну ты такой поросенок. Надо было так на свинячить и весь пол в салате. Сама ты поросенок, слышь, я это я приберу. София догоняет Эйвана и Юми и зарабатывает первый балл. Очень чем-то вкусно пахнет. Кажется. Ань, откуда ты эти слова берешь? Ладно, тут вареная индейка. Я и я проиграла. И я проиграла. Я тоже не удержусь. Ну, ну, ну ладно. Вы все не удержались и съели очень быстро, но кто-то из вас все-таки должен был быть последним. Наверное, это был я. Или я, я вот медленно жевала, например. А давайте просто, просто... На записи, на видеозаписи, посмотрим, посмотрим, кто был последний. Кто получил балл? Хм, иногда покемоны в голову приходят нормальные мысли. На замедленной и увеличенной видеозаписи мы видим, первым съел Эйвен, потом Софи, потом Миша и последний доело Юмичу. Второй балл Юми и она может догнать Мишку. Я просто очень хочу на сумасшедшую прогулку вместе с Аней. Только два победителя отправятся в необычное место попадут в видео на Magic Family сегодняшнее. И кое-кого увидят. Так что надо, надо победить. Давай я не открывай. Да, видео действительно будет очень эпичное с двумя победителями. Итак, кусочки яблок. Кто выдержит и будет последним? Очень хочу на прогулку, но очень хочу погрузить яблоко, почистить зубежки. И я немножко яблочек люблю. А я вообще был бы вегетарианцем, так что я опять проиграл. А я, я, я очень хочу на прогулку. Все-таки буду удерживаться. Буду терпеть. Или нет? Но я же уже все равно последняя. Все равно, тем я дольше всех его буду шевать. Да, Миша, продуманный ход. А ты хитрюга. Все съели первые Миша, она зарабатывает еще плюсик. Не, ну это практически мухлеш. Да уж. Да ладно. Глядя, на вас даже судье пожрать захотелось. Что это? А, паука! Киса Алиса, ты по -моему, по -моему, Паук сам тебе испугался. Интересно, кто-нибудь тоже, как я, боится пауков? Надеюсь, наш судья скоро вернется, а мы продолжаем наш челлендж. И пока что по итогам лидирует Мишка. Да мы стараемся как можем, очень трудно. Я на месте все в порядке, и паук меня не сожрал, если хоть кто-то вам не беспокоился. Сыр для песиков очень жирный и острый, и им его много нельзя. Помните ролик недавно снимали про опасные продукты? Но раз в полгода один граммик-то можно. Да, и поэтому здесь сырок. Обожаю сыр. Я тоже люблю, я не удержался. А ага, ага. мой кусочек где? Кажется, он тут. Я его съела, прости Миш. А -а -а, я тоже сыр люблю, вот. Мишки сыра не досталось, но в данном случае это ее ошибка. Если бы она очень хотела, она бы съела. Значит, Мишка снова стала последней по случайности. И у нее уже пятый плюс. Но это еще не конец. И даже если она уже победитель, то еще второй победитель должен быть. Ой. Ребят, ну вы аккуратней, чуть стол не уронили. Ой, у нас дождь пошел, кажется, за окном. Ладно, помните, я также в том ролике говорила, что собак нельзя кормить молочными продуктами, кисломолочными, ну, короче, кормить. А вот немножко мягкого обезжиренного творожка им можно. И я смотрю, вы как-то особо себя сдерживать не стали, да? Миша ела у меня, между прочим. Ага, а вот ее порция была. А, я могу немножко и тут поесть. М -м -м -м. Опять Миша нечестно делает, а потом скажете, что она была последняя. Она все время мухлюет. Миша, ты все время мухлюешь, так нечестно. дай мы лучше доедим. Вот именно ты уже с вами умаем. Она... там... Короче, я смотрю, все друг с дружкой поделились, но... Как же нам тут определить, кто был последним, потому что Миша сначала ела с Эйвоном, потом пошла к себе, это не считается, в общем, как быть-то, как произвести подсчет? Так как Миша начала есть у Эйвона, нужно провести батл между ней и Эйвоном и выбрать финального победителя. Вкусняшечки вашему вниманию, господа, и, ну, сразу видно, что Эйван <смех> был первым, а значит, Мишка опять последняя, И она вообще удержалась и не съела, так что это стопроцентная победа. Ну и классно, я все равно проигрываю, поэтому спасибо. Мишка зарабатывает шестой плюс. Мы провели несколько туров. И не всегда выигрывала Мишка. И тем более вы обещали нам второго победителя. Все будет, ребята, давайте подводить итоги. Судья, вам слово. Мишка, а ты пока вытри сметану с подбородка. По итогам челленджа в 10 турах Эйвен и Софи проиграли у них по одному балу. Миши 6 она выиграла. И второе место занимает покемон, потому что у Юмичу 2 балла. Пойду новый челлендж, пойду думаю, может и ребята в комментариях подскажут. А вы идите на канал Magic Family и смотрите нашу эпичную прогулку с Юми уже там. Миш, я не могу. А что? Ты так и не стерла сметану с подбородка. Увидимся!